снимаю угу. всем, всем привет мы сшили вот такую сумку мы решили протестировать эту стеж как она будет носиться будет ли она облазить будет ли она пропускать влагу поэтому решили попробовать начать с сумки и что тебе понадобилось, понадобилось для сумки? 45 сантиметров ткани потому что высотой сумка будет 60 на 45 ну в готовом виде наверное 42 сантиметра Понадобилась эко-кожа, любая, то есть для донышка, чисто для того, чтобы немножко держалась форма. Понад... А сколько примерно ее? А ее нужно сантиметров 15 максимум. Угу. Понадобилась репсовая лента для декора и, соответственно, ременная лента. Ее тоже ушло ровно столько же, это по 3 метра каждый. Угу. И понадобилась молния примерно 55-60 сантиметров. Также понадобилась подкладочная ткань. Ткань у нас подкладочная с вискозой. Внутри сделан небольшой карманчик. Ее тоже примерно 45 сантиметров. Ширины достаточно для того, чтобы сшить. Она очень удобна ходить за продуктами. Как Стандартный вариант. Можно ходить на фитнес. Можно ходить в бассейн, на тренировки. Можно просто гулять по городу. Очень стильно. Тем более осенний, осенний цвет. Как вариант. Очень удобен. А расскажи, пожалуйста, сколько тебе времени заняло, чтобы пошить эту сумку? На сумку ушло максимум часа два. Потому что сумка шьется очень просто. Самое, самое сложное, это тот, кто не любит втачивать молнию. Обычный прямоугольник. Ширина 45, высота 45, ширина 60 сантиметров. Донышко к нему пришивается. Сантиметров 12 на 60, поскольку у нас как бы выкройка строилась, грубо говоря, на глаз, по фотографии, поэтому уже как бы фантазировалась. Но предварительно надо будет пристрочить ременные ленты, киперные ленты. Можно взять что-нибудь другое поинтереснее, то есть, так говорится, ваша фантазия. Это просто обычно черную ленту брать неинтересно, хотелось чем-то ее разнообразить. То есть сначала лучше пришить эту репсовую ленту сначала к стёжке? ленту, Потом все это пришивается в шов ну, донышко. В донышко лучше вставить что-нибудь плотное, чтобы не ломалось. Картон не советую, поскольку оно от влаги может и намокнуть, и сломаться, и согнуться, и как бы потом уже трудно будет продеф... ну, как бы поменять. Здесь вставлен кусочек гибкого пластика. То есть такие можно найти в каких-нибудь хозяйственных магазинах, можно в строительном магазине что-то посмотреть. То есть очень, очень удобно, поскольку сумку, если полная, то она будет хорошо стоять. А легко ли было работать с этой стежкой? Она не лопалась под иглой? Нет, стежка вообще ведет себя очень-очень хорошо. Машинка не, не, не, как -то сказать, не тормозила на этой стежке С обычной лапкой не нужно было никакие дополнительные. Как говорят, можно попробовать еще на тифоновой лапкой строчить, чтобы... Она... А игла универсальная? Универсальная, 80-ка, 90 -ка, Вполне. Стёжка не сильно толстая по, по толщине. Машинка брала с, с, абсолютно те швы. Ну и также вы, внутри выкраивается подкладка точно такой же ширины, как сама сумка высоты, пристрачивается и, соответственно, через маленький-маленький дырочку внутри выворачивается. Угу. Получилась довольно-таки вместительная. Очень вместительная сумка, очень удобная, я говорю, особенно сейчас вот на осеннюю погоду, Сильная зимой вообще шикарная будет со стеганными вещами, когда она пойдет все, войдет все в сезон, как говорится. Угу, то есть идея в принципе с такими э, курточными стежками э, шить сумки отличная. Очень. Да, то есть можно использовать курточную стежку не только для целевого назначения, да, но и также а вот... еще поскольку ткань угу. ширина 150, а сумка уходит примерно 120-130 на готовое изделие, то у вас еще остается 20 сантиметров на косметичку какую-нибудь или мини кошелечек из этой же стеганой ткани в комплекте вашей сумочки Шикарно. Супер вариант. Так что будем шить. Носите на здоровье. в нашем магазине очень большой выбор. Можно выбрать цвет на любой вкус, на любую фактуру, как говорится, под любой вид одежды. Больше с ней за хлебом ходить.